Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я с вами поделюсь своими секретами, как я занимаюсь творчеством, не в ущерб нашему семейному бюджету. Мы знаем, что декупаж – достаточно дорогой вид удовольствия, потому что очень много денег тратится на просто материалы. И мы их используем очень мало, часто они высыхают, и покупать новые – это достаточно очень дорого. Я имею в виду для начинающих людей, которые просто это делают для своего удовольствия. Вот, например, вот такая рельефная паста, которой мы работаем для того, чтобы сделать рельефный рисунок на своих шкатулочках через вот такие трафареты. Для того, чтобы эту рельефную пасту приобрести, необходимо дать возможность ей, во-первых, ну, нанести на нее и мокрый снять. Я вам сейчас покажу эту технику. Сделаю несколько таких мастер-классов. Но на что я ее заменяю? Я ее заменяю вот на такую шпаклевку по дереву. Ничем абсолютно она не отличается от этой рельефной пасты, но дешевле в 5 раз. Следующий мой лайфхак это то, какими красками я пользуюсь. Сами краски, акриловые краски, они достаточно дорогие. Каждая акриловая краска стоит порядка 300 рублей, 260-290. Я беру так же, как и лак, вот в таких упаковках в строительном магазине, в обыкновенном, беру вот килограммовую банку акриловой белой краски и акриловый лак для дерева, для наружных и внутренних работ. Почему это очень удобно? Потому что вот перелив в удобную баночку белую краску, я могу ее заколеровать абсолютно в любой цвет набором за 100 рублей вот таких простых детских акриловых красок. Потому что с помощью, ну вот у меня уже старенькая часто используемая такая штучка, где мы можем развести любую краску и посмотреть при сочетании цвета, что нам нужно. Например, нам нужен сиреневый цвет, да? Чтобы не покупать за 300 рублей краску, мы можем сюда добавить белого цвета, добавить синего цвета и добавить красного цвета. Соответственно, нужно просто знать, как смешивать краски. Для того, чтобы наше изделие было очень интересным, вот, например, я вам сейчас покажу пример интересного изделия. Я взяла вот такую шкатулочку шкатулочку для хранения детских зубиков. Очень интересный, согласитесь, подарок для мам, у которых родились детки, которые прям вот не надышатся на них. Но она как-то очень скромненько украшена. Поэтому тоже э, шпаклевкой я выровняла ее для того, чтобы не было вот этих рисунков видно, потому что они выжжены, эти рисунки, и являются выпуклыми. Я ее зашпаклевала. Когда эта шпаклевочка высохнет, я еще раз одним слоем нанесу шпаклевку, потом зашкурю, и потом уже можно будет наносить рисунок. Эти же бока можно просто пройти белой краской для того, чтобы они, ну, как загрунтовать их, да, чтобы они были гладкие. Что я буду наносить на этот зубик? Ну, мне понравилась вот такая девочка, потому что я буду дарить эту шкатулочку девочке. И вот здесь у меня будет еще одно украшение. Какие можно украшения делать? Ну, например, кружево. Кружево очень хорошо сочетается с деревом. Вы видите, что кружево натуральное. Оно очень нежное, красивое. И поэтому, если сделать, например, вот такую шкатулочку и обработать ее кружевом, то у нее будет совершенно другой внешний вид. А также в следующих мастер-классах я расскажу, как задекорировать шкатулочку для хранения масел. Я думаю, что в каждой семье женщина каким-то образом занимается украшательством и плюс еще того, чтобы воздух пах интересно. Вот такая шкатулочка для масел, сейчас я ее открою. Шкатулочка для 12 баночек масел. Если она будет красиво задекорирована, это будет, во-первых, очень дорогой подарок, если вы еще наполните ее маслами. Ну, а во-вторых, будут аккуратно сложены ваши любимые масла, для того, чтобы вы пользовались ими как ароматерапия. И еще в одном мастер-классе я расскажу, как мы сделаем вот из такой простой вазы очень интересную вазу. То есть мы ее сначала точно так же загрунтуем, а потом нанесем декор. Сначала мы ее покрасим в нужный цвет. И вот у меня подготовлен такой декор, который будет нанесен не на белый цвет, а на определенный подготовленный. Здесь вы будете работать с цветовой гаммой. Ну а потом мы украсим определенным напылителем. Есть такие всякие штуки, эти розы. И сделаем их выпуклыми. И, соответственно, ваза будет уже совершенно по-другому играть. Что нужно для того, чтобы декупаж приносил удовольствие? Ну, обыкновенная подготовка это вот палитрочка. Там, я не знаю, 20 рублей, наверное, она стоит кисти. Лак я переливаю из большой банки в маленькую бутылочку, чтобы мне было удобно. Также нужны будут салфетки. Салфетки вы можете купить в магазинах по творчеству. Вы можете их купить в разных странах, куда вы ездите, где вы видите интересную салфетку. И вот такие декупажные карты. Декупажные карты, они большого размера, из рисовой бумаги. Важно брать именно из рисовой бумаги, чтобы они были вот такие прозрачные. И в то же время их можно было легко отщепить, так скажем, да, вырвать и наложить этот рисунок. Они бывают разные, декупажные карты. Выбирайте то, что вы хотите сделать. Сегодняшнее, так скажем, небольшое наше занятие было посвящено тому, что вам необходимо для того, чтобы заняться декупажем. Следите обязательно за моими видео, потому что вы увидите, как вот из таких простых вещей, казалось бы, что такое деревянная шкатулочка, очень простая, да, вы увидите, как это все будет преображаться, потому что на эти шкатулочки уже есть заказ, и я точно знаю, какие цвета предпочитает тот владелец, который приобретет эти шкатулки. В этой шкатулке можно, например, ее использовать как подарочную упаковку. Согласитесь, что приятнее будет получить какое-то украшение или бижутерию к 8 марта именно в такой упаковке, а не просто в обыкновенной, которую дают нам в любом ювелирном магазине или еще, не дай бог, в мешочке. Или, например, как я уже говорила, вот про этот зубик. Да? Одно дело, вы получите вот такую деревяшечку, плошечку, я бы даже сказала, а другое дело, когда вы получите во-первых, раскрашенную вашими умелыми ручками, то есть с любовью, а во-вторых, очень интересно задекорировано уже к, применительно к ребеночку, к мальчику или к девочке. Поэтому следите за мной, и я с удовольствием буду делиться тем, что умею.